как найти самый выгодный курс обмена электронных денег. Воспользуйтесь сервисом bestchange.ru Ну что, приветствую вас на канале «Сквозь тернии к звездам». Меня зовут Ярослав, и сегодня я думал, если честно, снять разбор комментариев вот я уже один такой ролик выпускал там была череда видеороликов о рой клубе и как раз таки отвечал на комментарии роевцев сейчас добавились и призмачи когда я про стабилити снял ролик но сегодня вышла новость очень неожиданная на Сигине монета юми просела и мошкин запустил экстренный эфир на котором он рассказывал забавные вещи я этот эфир по отрывкам посмотрел некоторые отрывки смотрел и думаю а какие комментарии вообще какие тут могут быть комментарии если у нас есть такое произведение которое ну мы с вами просто обязаны посмотреть а комментарии будут периодически выходить как вы заметили под видеороликами я не отвечаю на комментарии я буду выбирать те на которые мне захочется снять видеоролик но если у вас есть какой-то вопрос и вы просто хотите чтобы я на него ответил то пожалуйста в описании под этим видеороликом будет кошелек призм на который вы можете перевести от 100 монет призм давайте такую минимальную планку установим минимум 100 монет призм и в комментарии к транзакции задать свой вопрос который я обязательно разберу то есть вот эти вот платные, так назовем, я буду точно сто процентов разбирать, но и периодически, возможно, будут выходить видеоролики, где я буду отвечать на комментарии людей, которые их просто оставили под видеороликом. Но не факт, что я вот как в прошлый раз на все комментарии буду отвечать, поскольку уж я веду такие рубрики где что-то комментирую я профессиональный комментатор можно сказать потому что мы видим что у нас вообще вокруг нас и деканы и ректоры всяких школ и специалисты по криптовалюте российские которые с одной только криптовалютой знакомы а других так что-то слышали но все равно люди называют себя профессионалами в той или иной области я конечно же так наглеть не буду я назову себя профессиональным комментатором откомментирую что угодно но не факт, что ваш комментарий. Конечно же, если он не будет за счет монет призм, отправлен транзакции, Такие комментарии я буду разбирать. Так, тут немножко прошлись. Ну и что? Давайте смотреть, как обычно поставлю на скорость 1. .5, может быть, даже ускорю. Я смотрел через 1.75 отрывками и думаю, блин, Мошкин так э, вообще складно разговаривает, все объясняет. Потом думаю, блин, так надо же обычную скорость поставить. Поставил обычную, а там, а там э, звуки сверчков, вот такие сейчас найду, их подставлю, должны сзади быть. Всем Я... За вас, Рой Клуб. Почти газировка, немножко с хмелем. Знаю, что в Рой Клубе есть такие люди, которые, ой, пить никогда в жизни так радикально относятся. Если вы вдруг из этих людей хотите мне что-то подобное написать в комментариях, то, во-первых, в принципе. Если пить кока-колу, то я думаю, она может быть относительно такой же вред наносит, как слабоалкогольные напитки конечно же чрезмерное употребление вредит вашему здоровью но я думаю что вот 0 пяточку 20 пяточки вечерком можно выпить тем более по такому случаю с попкорном конечно это не очень сочетается поэтому в принципе у меня на столе его и нету а если вы думаете мне написать в комментариях что я что-то неправильно делаю как-то неправильно себя веду в качестве вот даже распития кое-каких напитков а то я думаю, что вы сами не без греха и питаетесь ни одной травкой и кукурузой, и для здоровья своего вы тоже много всякой ерунды делаете, поэтому просто закройте ротики и тихо сидите, смотрите, потому что в любом случае мое мнение по этому поводу уж комментарии на ютубе точно не изменят. Не знаю, как все пойдет, что-то -то вот только-только все состыковалось, что-то заработало. Значит, прежде чем начать все движение, хочу показать вот такую картинку. У нас под прошлым выпуском профиль Роман Табаков оставил комментарий. Я там говорил по поводу правил. Вот э, комментарий такого содержания. Для Алексея, правила Сигина, пункт пять. Запрещено не соглашаться на сделку по выставленной цене, игнорировать офер. И тогда, в случае неоднократного нарушения правил, опыт мошенничества и других нечестных манипуляций аккаунт пользователя ли все его официальные аккаунты будут заблокированы навсегда. Все критика с таким аккаунтов будет отправлена в фонд помощь, по создавшему мошенничеству. Ну и в общем, я доправил ссылку э, из пользователей, что это такое пишет, как держит и каким созданием он помог. Это как раз вот к вопросу о правилах. Я скопировал этот текст, поискал, в общем, Google не нашел, то есть правила эти непредактированы. И, и у нас в Владимир Кушичин, новостями, хм. да. Ну, кстати, радует, что даже дети отписываются от этого канала. На скрине мы видели 3 миллиона шестьсот десять тысяч подписчиков, сейчас мы видим 3 миллиона пятьсот восемьдесят тысяч подписчиков, значит, дети, которые все-таки подрастают и заходят в YouTube, они смотрят, блядь, что это за чмошники вообще сидят, надо отписаться от этого канала. Так, я его включаю, секунду, вот это убираю. Что-то тут у нас высвечивается не то. А. Да -да. Как надо да -да. убрать вот это? Убрать? Я, да. слишком жарко, что клеится компьютер. У ну, них такое. Так вот. вы же на стейкинге все зарабатываете. Купите себе самый мощный вообще компьютер. Вы же там большими бабками ворочаете. А компьютеры у них греются, видите? 25 лет у меня водительского стажа 1996 -го года. И вот у меня два события вчера, череда, скажем так. Первый меня остановил, да, блин, длительное время первый раз годец на Андреевике, когда ну, а, значит, вторая череда. Он спрашивал, как бы, документы, но вот так посмотрел и говорит. Ну а что у тебя пневмотрит, смотрю, скучно, может, тебе подсказать, куда ехать? И, в общем, он даже и ни документы не проверил, ничего. У меня, как бы, второй вот это вот произошло. И потом я приехал тут не у меня ребята зарядили. Я вот, поворачиваюсь, то есть, двигаясь по радиусу, а там же что-то за по не вижу. И хозяин автосервиса, все, давай. И, и только, только с резком остановился возле ГЛК, Сдеса, которого я припираем, потому что не видел, <laughs> куда я еду по поворотам. По, по в общем, ДТП никогда не было, по моей вине, в общем, повредил вот автомобиль, все, вопрос урегулировал, тогда несколько часов там, разрешил, ну, конечно же, деньгами, как бы, ситуация. Но сам факт, что это выпало, я с хозяином автосервиса разговаривал, вот это ЮМИ, мы печатаем, мы там все, все красиво, и тут вот это вот, раз, вот это вот как бы ситуация. В общем, я замкнул. И перед сном вчера я видел, как э, вгрызать э, цен, э, стенку биткоина. Я так падаю, пали, падали, думаю, ну, что он возгрызут, как бы что-то делать. Или как бы. спал. В общем, я что-то спал спокойно, честно говоря. А я не спал. Я не спал. Начну вам предысторию, да, то есть пришло время определенные вещи рассказывать. Естественно, сначала, когда мы запустили все дело, да, первая транзакция, блокчейн мы запустили 1 июня 2020 года, 15 июня 2020 года был создан первый кошелек, сегодня он изумрудный, и первая транзакция на нем прошла, и это там реферальная ссылочка под номером один. Так запустили блокчейн, или все-таки на разработчики Юми не имеют к тебе никакого отношения, то есть это не твой проект Юми? Почему тогда первый кошелек у тебя, блокчейн запустили, какие-то кошельки нарисовались? То Сигин, Рой и Юми – это вообще разные проекты, их владельцы друг с другом ничего общего не имеют, кроме партнерских отношений. То уже из э, речи Мошкина можно понять, что он чуть ли не имеет возможность руководить всеми этими проектами. Где правда? Вова? оба. И получается, что вся эта структура строилась, вот с этой транзакцией можно вообще отслеживать блокчейн-напрозрачная система, вообще все, что происходило в сегодняшний день. Ну и, естественно, какие-то затраты, ресурсы нужно, чтобы ну, все это отслеживать. У нас, естественно, существует штатный отдел безопасности который как бы которые люди знают да которые с которой общаются в чатах и так далее и есть естественно у нас вне внештатный... так что скоро ребята юми вообще когда опустятся ниже некуда вы будете еще и этому штатному отделу безопасности скидываться как программистам юми скидывались хотя это мошкин говорит это не наш это не рой клуба проект но программистов он бабки там со всех требовал вот сейчас еще увеличился штат есть штатные специалисты которые отслеживают работу блокчейна все транзакции не знаю в бумажечку переписывают еще свой бумажный блокчейн ведут также вот он говорит, есть какой-то внештатный скрытое отдел. это вообще получается разведчики спецагенты какие-то у них наверное зарплата в два раза больше так что теперь вам когда вы будете заходить в новый хайп надо будет чуть чуть больше на старте бабок вкинуть потому что зарплату всем платить надо контрольный отдел безопасности, который прослеживает все объемы транзакций, закупы. И особенно мы начали плотно заниматься вести реестры с 1 декабря прошлого года. Ну, то есть это буквально за неделю до годовщины, потому что на годовщину стали приобретать билеты, Это ну, такие люди, которые состоятельны, так сказать. И они приехали на годовщину, прямо на годовщину приезжали с наличкой, мы отгружали монеты, наличку эту тратили на расходы на годовщину. Как вы знаете, мы ну, всегда... Что там по закону? России криптовалюта уже там. Можно ее продавать за наличку, потом рассказывать об этом на трехмиллионную аудиторию. Ну, хотя просмотров 34 тысячи, но я думаю, будет чуть больше. 9 часов назад все это дело было. А можно ли с этого в России не платить налоги? А вообще, как так получается? Один Вова не, заследил, не уследил за другим Вовой. Может они в сговоре Теоске эти? Хорошо, гуляем на тратим э, на как минимум миллионов пятьдесят рублей. Э, естественно, то... Лучше бы ты эти миллионов 50 на благополучие людей потратил, хотя бы на откуп Юми, которые излишек которых крутятся, и зажиганием их, какой-нибудь такой, или стеночку свою, которая рухнула. Ну, мы сегодня еще послушаем, что там с ней произошло на откуп этой стеночки точнее прибавил к этой стеночке монет лучше бы ты такими вещами занимался они а показушной херней 50 миллионов видите ли он потратил а люди которые прогорели в рой клубе они сейчас сидят и думают вот они там конечно классно тусанули значит все хорошо ничего что я бабки потерял там кредит взял отдал жил у кого-нибудь или отложенные на операцию деньги а, запихнул в этот юми потому что какой-то лоховод который которых там хватает смог одурачить лоха естественно если там лоховод э, кому-то на мозги капал то тот кто повелся он естественно лох так вот нет чтобы или умолчать эту тему или в какое-то действительно полезное дело потратить эти бабки нет надо же понтануться и еще раз вот мне как-то комментировали там роевцы какие-то зачем ты вспоминаешь плохое ты же тем жертвам которые вот это вот плохое, с которыми произошло, ты же им напоминаешь и как соль на рану сыпешь. Так Мошкин сейчас вот всему Рой-клубу средний палец показал. Говорит, что у шлепки, как вам стейкинг 32%? У нас тусы, 50 лямов тратим, а вы сидите, сопли жуйте. То есть, мы там все это покупаем за кэш, это нужно было обналичивать, ну, соответственно, все это вместе кружилось, и мы таких крупных инвесторов, те, кто делают крупные закупки, мы ставим на карандаш. То есть, у нас идет инвестор, мы ставим на карандаш и замечаем, то есть, как человек расходует эти средства, то есть, сколько он участвует, сколько у него настретилось, по чем он покупал в тот или иной промежуток времени, когда продавал и так далее. То есть, для чего мы это делаем? Для того, чтобы отслеживать вот эту тенденцию, которая у нас сегодня в июне да, прослеживается, что когда наступит спусковой крючок, спусковой механизм, то есть когда у крупных инвесторов сработает все, что пора, короче, все выводить. И, естественно, то есть, уже на протяжении нескольких месяцев у нас есть определенный график дежурства. Почему? Вот вы слышали у меня там, в трансляциях, что если там, два дня я не спал, три дня не спал. Потому что мы друг друга подменяем, или кто-то что-то прибавил, или кто-то в командировке, или на сессию стратегическую, или на форуме. То есть мы друг друга подменяем, как бы, и следим круглосуточно за сигнами, за транзакциями, и что где происходит. И Мне вот... кажется, у Мошкина шиза, вот конкретная шиза, и он друг с другом себя подменяет. Он два дня, три дня не спит. Какой у него штат? Два человека? он и еще кто-нибудь почему он три дня не спит почему он два дня не спит почему они вообще сутками за кем-то следят если у тебя открытый блокчейн то ты можешь выделять каждый день по несколько часов даже пускай чтобы просматривать все эти транзакции или он сидит в реальном режиме времени с блокнотом с ручкой и сидит записывает так этот кошелек т т т т т -ты, ты столько столько-то туда перевел и где он это записывает, где он это фиксирует. Мне кажется, он балабо, вот эту историю они как раз-таки полдня думали сегодня, в 12 дня у них эфир этот запустился, но с утра уже в Юме начали происходить а, вот эти всякие курьезные ситуации, и вот они по-бырому какую историю сочинили, такую он и рассказывает. Мошкин, ты подтверди свои слова, чтобы не выглядеть пиздоболом, хотя ты в любом случае будешь выглядеть, потому что мне кажется, мы сегодня офигительных историй наслушаем. Те, кто уже посмотрел эфир, я думаю, они только от смеха успокоились, потому что я попадал там на такие моменты, когда отрывками смотрел. Но я думаю, ну, как, как просто в это можно верить? Ну вот, как в это просто можно верить? Это то же самое, что у нас в августе, в прошлом году, когда после выборов отключили интернет, один усатый гражданин говорил, это из-за границы глушат эти подонки интернеты нам. А потом... Когда происходили митинги каждое воскресенье, то операторы, интернет-провайдеры, операторы мобильной связи у себя делали посты в социальных сетях: то, что в связи с требованием государства в такой-то такой-то период будет отключен интернет. Ну вот, примерно как-то так это все и происходило. Такая ситуация, при которой я дежурил, потому что один из людей, который должен был дежурить, у него признали вчера... На тумбочке стоял. По тестам он ездил в больницу, уже неделю у него температура, и у него признали ковид, который третьей трансформации. То есть какой-то там усложненной формулы, короче, ковид, и поэтому... поэтому... Вместо... Индийский штамп. Нет, за него мне пришлось сегодня ночью самому дежурить и принимать решения и так далее. И... Ух ты, бля, штык-нож не потерял, Мошкин? А то за это можно на губу отправиться. И в чем это выглядит, да, Крупные игроки, которые уже зафиксировали и до этого прибыль, то есть они уже в плюсе. Чтобы вы понимали, ну просто элементарно возьмите калькулятор. И если вы возьмете, да, давайте вот я просто опять, выключу видео, сделаю демонстрацию экрана, чтобы визуализация расчетов была хорошая, да? чтобы все понимали, видели. Смотрите, вот, например, человек, инвестор, приезжает на годовщину ЮМИ. Годовщина – это условно, просто… В декабре после крупного вот этого мероприятия, когда люди приехали, там порядка 350 человек, проникли все атмосферы, они уехали с годовщины и начали еще больше инвестировать. Но на годовщину, в среднем, с миллионом приезжали люди различных рангов, должностей, чиновники там, судьи, правоохранительные структуры там, генералы, подполковники и так далее. То есть были разные люди. Я не удивлен. Генералы, судьи, подполковники, что они вкладывались в эту хрень? Я не удивлен, особенно в России. Как посмотришь какой-нибудь сюжет какую-нибудь новость что у какого-нибудь чиновника или человека который занимает высокую должность нашли там под поддон денег под кроватью нашли там несколько миллионов евро несколько миллионов долларов рублей и все это блядь, в квартире под кроватью в комнате еще где-то думаешь ну ты блядь долбоеб или что Соответственно, Соответственно, которые имеют финансовые ресурсы Ну и не только и бизнесмены, в том числе Я просто формально да, перечисляю То есть бизнесмены, сетевики и так далее И вот смотрите, монета тогда продавцы Наверное, которые вилави занимаются Такие бизнесмены, потому что адекватный бизнесмен Который может зарабатывать бабки Он их явно на эту хрень просирать не будет Он лучше лотерей пойдет, купит И там все прослет Там хоть какие-то шансы есть Оставалось по 72 рубля доллара да? По доллару была фиксированная цена а, на момент предмальный. И а, человек купил на 1 13 888 монет. И вот считайте, до 1 июля. 1 октября если он купил, да, то есть январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, 1 июля будет 8 месяцев. 7-7 месяцев. Умножить. Нас... Я, кстати, я, кстати, по инсайтам, которые я тут уже видел, смотрел, да, некоторые моменты, она забудет этот видеоролик, а, кто спер. В стенку кто там выбил битки что-нибудь такое чтобы заинтриговать участников рой клуба чтобы они посмотрели увидели альтернативное мнение которое вообще существует и в какой-то период этой записи я буду прям вот свое мнение выражать это и будет ответом по моему мнению а куда ушли эти битки и как доказать обратное если я вдруг ошибаюсь я считаю что их по мошкин что это его рук дело или людей из его команды они действуют сообща и в дальнейшем видеоролике по дальнейшему сюжету я буду его вот таким вот образом комментировать исходя из чего вы поймете почему я так думаю если вдруг я ошибаюсь то прошу Рой клуб предоставить доказательства обратного или подкрепить это а вот тем что будет требоваться потому что мошкин сейчас просто балаболит хотя по сути если все действительно так и есть то он может это доказать тем более они там и статистику ведут и еще что-то значит у них все данные есть на 132 ну то есть примерно 30 32 процента то есть ну можно на 1 и 3 умножить ну я 132 то тогда уже по моему на годовщину уже было 30 процентов да. вот 7 раз главное Классно наблюдать за чатом. Водичка, водичка, вода. Причем тут генералы. Посмотрите в ютубе, как Мошкин завлекал бабушек хлебом и консервой в свою супер-не-пирамиду. Да хватит воды уже. Вы верите в крупных игроков? Опять вода. Блин, Мошкин как Путин. Сейчас базарит. Ну что, получается ваша стенка не сработала? То есть мы видим негативные комментарии, которые даже не успевают подчистить. У нас в рой клубе единство, все за идею, все все понимают. Ну вот люди уже начинают просекать, что на самом деле вокруг их творилось. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. То есть человек получил 96 980 монет за 7 месяцев. Умножаем эту цифру. На 72. Ну, давайте по 69, да? Он вчера стенку слил по 69 за биток. Если быть точно, 69-23. Получает. Мне просто интересно, почему столько разговоров было про эту великую стенку, если он сейчас говорит, он вчера ее слил. То есть, один человек, один, который заходил на миллион, а он говорит, что таких людей было много, один человек слил стенку. Один, блядь! А он говорит, генералы, судьи, бизнесмены, полковники какие-то. Вы понимаете, где вы вообще находитесь? Вы понимаете, какой олень тупоголовый у руля стоит? Стенка, охренеть какая, великая. Там же сколько? 17 миллионов хотели купить монет на эту сумму. Куда эти люди делись? Смотрите, какой курс, почему они не закупаются? человек заработал с одного инвестированного миллиона 6 миллионов 713 000... можете на почему мы это все на калькуляторе смотрим у тебя есть блокчейн ты сам говоришь что он открытый ты показываешь когда этот человек приехал на какую годовщину когда он покупал монеты раз роста плохой персонаж который уж извините заработал он уже хрен когда зафиксировался, и сейчас еще обрушил весь рой куб, всю вашу Великую Роевскую Стену. Китайцы сейчас думают, блин, хорошо, что она обрушилась, а то она претендовала на звание самой Великой Стены. И наша китайская, хрен пойми, что бы вообще из себя представляла. Мошкин, почему ты это на калькуляторе показываешь? Ты покажи такого-то и такого-то числа. Не называй, что за человек. Просто покажи кошелек это же блокчейн там все и так открыто ты просто помоги людям чтобы они не искали покажи вот видите он на миллион закупился потом у него на кошельке этом образовалось такое количество монет благодаря стейкингу и вот вчера он на адрес Sigin и показываешь транзакцию что она действительно ушла на адрес Sigin. он сделал перевод и обрушил стенку ты же так все это можешь показать. Тем более вы же там аналитики. Сидите и все мониторите, дежурите вам по 2-3 дня. Не спишь, наверное, бедненький. А сейчас нам какие-то цифры на калькуляторе показываешь. 1969 рублей. То есть 6,7 икса. Икса. Понимаете, да? Ну, то есть, как бы какие ИСы за 7 месяцев человек получил. Когда не учитываем, что человек еще в месяц по иксу почти получается 2 -3 доллара. Так значит уже не эта сумма у него была. если он когда-то свой стейкинг продавал и сложный процент уже не работал ты же просто кошелек покажи покажешь какие даты он свой стейкинг продавал как раз посмотрим по какому курсу это было то есть у человека человек фиксировалась прибыль, нам ну, как бы, промежуточный да. этап неинтересен, нам интересен а, вчерашний день, да, то есть что было вчерашние сутки, ночью и так да. далее. И вот представьте, а, этот объем, это просто один... Мошкин, это заговор, это хренов заговор, именно в твое дежурство заразили того чувака новым этим штампом, чтобы именно твое дежурство было, и специально провернули эту аферу. Человек... С одним миллионом рублей получил 6,7. Это не строя ступ. Не дофига ли совпадений граждане, вам не кажется? Ту, просто инвестор. И один человек. Таких, ну вы сами знаете, лидеры могут подтвердить сами на своих созвонах, комментариях под этим видео, на какие суммы люди заходят, заходили и так далее. То есть, я знаю, конкретные случаи, когда а, с, это, у нас Африка, Индонезия, когда люди заходили. Все ж помнят этих африканских миллиардеров. Самая богатая страна. И сразу по 12 биткоинов закупались. Я же говорю, миллионеры от них в Африке живут. Вот люди в рой Ройклуб вступали. Там хоть сайт переводится на английский, не знаю. Хотя они, наверное, и русские знают все в Африке. Это вот заканчивалось по 10-5 по биткоинов. Заканчивалось опримально. Ко, Ко мне обращались люди, которые хотели инвестировать не неоднократно через старших ураторов. Меня, например, а через старших ураторов, через, через золотых. золотых которые... В кэш, кэш, ну, то то есть, приезжали Приезжали, чтобы в интернете купить криптовалюту, через сайт. Приезжали с кэшем. Из разных стран. Хотя ковид уже тогда был, да? Очень интересно, куда они там приезжали? То есть, мы им отказывали, отказывали, естественно, потому что, ну, какой смысл то есть взять этот кэш, ну, зачем он нужен, да? А, Во-первых, это небезопасно, потому что он может быть крапленый, может быть, нас чем-то хотят подставить, да, там. Может, он где-то участвовал в каких-то, ну, незаконных действиях. Об... А об... может, его просто и не было? Оборотах, да, вот этот кэш, потому что купюры, они же пронумерованы. Соответственно, мы всех людей, я ни одной как такой сделки не совершил. совершил. А, а я всех, всех этих людей отправлял, отправлял либо набережу, чтобы они за битки покупали. То есть, сначала кэш в битки переводили, переводили, потом за битки покупали в акт. Так сразу так нельзя было сделать? Чтобы они забитки покупали это все, или они обязательно должны сначала с другой стороны приехать, попросить у тебя приобрести эти монеты, а потом уехать и купить забитки. Наверное, олени тупоголовые там какие-то собрались, а они сразу не могли написать свое предложение и узнать вообще а стоит ли им ехать. Да я уверен, что такого не было. Какой бы адекватный человек так взял, сел, поехал на бум, а ему сказали нет, покупай забитки. Он такой, ну ладно. Буду покупать забитки. А Смотрите, живой мужчина, который с авдеповской кепочки сидит, прям как наши чинуши. Усатый что-то было болит а он сидит, записывает. Он, наверное, не знает, что эфир еще раз можно посмотреть, и для себя информацию, которая ему действительно нужно зафиксировать. Хотя я не знаю, что вообще может говорить Мошкин, какую нужную информацию. Но в помине такого вообще не помню. Чтобы каким-то его словам можно было реально серьезно относиться, и чтобы это были дельные вещи. А может, он видимость создает деятельность? Вот, смотри! О великий сударь государь мошкин я даже вот цитаты твои записываю потом как мантру учу и всем своим а, подаванам рассказываю повысь мне зарплату пожалуйста призов. и а... Люди еще отправлял на П2П, но там, понимаете, ограничения по банку, да, то есть они закидывают, например, миллион на сбер, и только на один миллион за сутки могут прикупить. И получается, то есть с одной карты можно за месяц купить на 30 миллионов. То есть на Сбербанк. А нахрена ты это вообще рассказываешь? Ну, вот у меня такой вопрос. Нахрена ты, вот эти вечер офигительных историй, уже 13 минут из часа прошло, люди пришли с реальным ответом, что, блин, происходит, почему курс упал и биржа на технических работах, где стенка вообще, а ты рассказываешь, как там кто-то вначале что-то хотел купить, и самое главное, что вы ему не продали, а нахрена, собственно, ты это рассказываешь. Банка каждый день по миллиону, то есть ты на 30 миллионов купишь, а ты целый месяц будешь затариваться. Там маленькие транзакции, мелкие переводы и так далее. Там постоянно разговор с колл-центром, подтверждение операции, э, с роботом общения и так далее, который подтверждает операцию. И, естественно, такие огромные кошельки э, людей. Вот эти все сделки мы ставили на насколько... свой Павел Миронов пишет. Биржу откройте, дайте выйти, пока это возможно. Все совершенно верно. Пока это возможно. А, да. И ну, что произошло? То есть, эти люди стали просто сливаться уже вчера. Почему? То есть, почему? Центр... Так люди или человек? Тут, то ты говоришь он, то люди. Начала сгрызаться, э, стала появляться паника, естественный ход вещей, да, то есть ты смотришь 365 биткоинов, то у нас 360 через полчаса, еще полса проходит 359 40, я сам вчера ну, то есть умудрился вырубить, я третью сутки у меня уже не спал до сих пор, а, я заменен. Ну конечно, соли меня не отпускают, я не спал уже третью сутки, я все в биткоины слил и все равно не сплю, что делать? Состояние сознания немного, как бы, ну слегка. А, в адеквате себя абсолютно чувствую, даю вам конкретную информацию. Да. Как как всегда по жизни в адеквате. А, и получается, что Сами вот эти крупные инвесторы уже в плюсе. Я не знаю, я не знаю, в каком-то надо быть седеквате, чтобы такую хрень рассказывать, как Мошкин вообще периодически рассказывает. Binance как заходит осенью. В плюсе? Точно. Находясь уже в плюсе, в большом. Сняв уже кэш, да? Причем мы отслеживали кабинеты. Эти люди уже в марте, в апреле, кто-то там, ну, прям максимально там снял уже своих кабинетов. Э и уже в плюсе, да? Сами не строят структуру, ничего не развивают. А, сейчас будет вот такие негодяи. Пришли в монету, которая 32% процента в месяц дает доход, а, о которой рассказывают, что на ней можно зарабатывать. И жить вообще за счет этой монеты она всех сделает богатыми. То есть вкидываете туда бабок, а получаете потом еще больше. А сейчас рассказывает: ух, негодяй! Они так сделали, что вы представляете? Вы представляете? На что их звали, то они и сделали. А еще он говорит, что они в марте фиксировались, в апреле большую часть кабинетов. А на калькуляторе нам считал, умножил просто, насколько он там периодов умножил, и сказал, вот они на данный момент вчера слились. Да когда они слились? В марте, в апреле большую часть они скидывали? Или все-таки ночью, когда ты дежурил? Что-то у нас тут не схождения какие-то. Ну и, соответственно, как как бы, решили еще Под конец затарится битком. Потом, естественно, зат... Под конец затарится битком. Под конец а, Рой Куба, да? Перед а, скамом, самым. А еще, говорит, вышли уже давно в плюс. Так если люди заходили в битке, то им как минимум надо а, в два раза больше сейчас монет. Если они по 60 тысяч долларов закупались а, и купили там сколько-нибудь, например, 10 тысяч юми. То что чтобы сейчас вернуть хотя бы те битки стоимость их в долларах. Ты же говоришь, к те с долларами приезжали, а ты им говорил через биток захотите, заходите. Они покупали биток, допустим, по 60 тысяч долларов, а потом покупали Юми. А сейчас они забирают биток, тоже количество, за которое они купили Юми, выводят его в кэш, как ты говоришь, в доллары эти. А долларов у них почти что в два раза меньше. И получается, что вместо 10 тысяч ими, почти что 20 надо было продать. Ты это учитывал, когда считал, сколько они заработали. И какого хрена ты вообще сейчас рассказываешь? Вот негодяи заработали, знаете, почему это рассказывается? Да потому что большинство в Рой-клубе потеряло бабки. И вот сейчас сидит человек у монитора думает: вот козлы там какие-то. Они-то заработали, они успели. Они вот там какое-то количество времени еще и сливали по хорошему курсу, по 2-3 доллара, а я не заработал. И чтобы этому человеку грустненько так стало, и чтобы он думал, ах эти гантоны недорезанные, надо их как-нибудь наказать. А таких большинство, потому что он перед большинством сейчас оправдывается. А теперь думайте эти люди, которые это все сделали, тем более они были под контролем у Мошкина и у его штата, и даже вне штата каких-то специалистов, аналитиков, и сам он вот третьи сутки уже не спит, дежурит. Подумайте, правдива эта история или нет? Випог забрав весь, представляете, то есть, представляете, вот эту операцию, да, человек просто... Может, Погоди, как а? я вижу, для меня это вообще, знаешь, какая картинка вырисовывается? Для таких инвесторов, получается, они могли там, ну, либо с долларом, либо с битком, например, тоже заходить покупать. Получается, Рой Клуб, все сообщество стейкинг Рой Клуба, был, он использовал в качестве майнингового пула для битка. И он, как бы, ушел обратно в биток. Что, бля? Накачал сообщество в Рой Клуб себе вот эти, как забрав. А может, кинь, смотрите, сидит и кивает. Мошкин же ты, долбоеб, блять, в кепке, Мошкин тебе говорит, к нему люди из Белоруссии даже приехали, из прошлого, понимаете, к нему люди приезжали, из Казахстана, еще откуда-то, с долларами, какой, блять, майнинг битка, что ты вообще несешь, теперь неудивительно, что там ехал и сзади машину не увидел. Водитель он со стажем с 96 -го года. Представляете? Получается, что был. Мне, вижу, получается. Ну, Мне кажется, он вообще в такси работает. Посмотрите на его наушник этот вещь. Руку так держит, как они в маршрутчике так ездят обычно. Надо посмотреть. У него тут не очень качество. Не очень видно, какая рука больше загорелая. Если левая, это к Вот, ну, я... Концепцию всю потом Смотрите, сейчас даже Мошкина не может ответить на вопрос. Он уже запутался и говорит: Нет, я буду не отступаем от стратегии. Ты живой мужчина, блять. Если не хочешь быть мертвым, мы не отступаем от стратегии. Как мы до эфира все историю придумали, так и будем рассказывать. Если ты будешь задавать вопросы свои идиотские, то мы тут вообще конкретно спалимся. И цифры по, блокчейну, и так далее. по блокчейну ты бля покажи нам эти кошельки ты покажи нам эти транзакции в блокчейне скриншотами хотя бы мы там сами посмотрим эти кошельки кто-нибудь посмотрит кому это интересно я даже ничего смотреть не буду потому что это сто процентов так и есть плюс-минус как я это говорю и получается что э, биткоин они собирались э, ну то есть кто пробовал тот понимает, что очень быстро а то ты просто переводишь одна секунда. У тебя, условно говоря, 5 миллионов монет переместилось на силен. Ты нажимаешь кнопку биржи это второй твой клик. В бирже нажимаешь кнопку Продать. Это третий твой клик. Вводишь сумму 5 миллионов рыночный ордер, и там обменять. Мгновенно происходит конвертация, у тебя на силен уже битки. А Юмис. Мгновенно циферки на сайте меняются. Мошкин, ты так так все биржи работают. Когда ты по рынку продаешь, у тебя мгновенненько циферки меняются. Из призму у тебя на Сигине такая же самая ситуация. Это не от таких великолепных качеств монеты Юми. Ну, блять, олень, кто ему вообще доверил вести эти эфиры и что-то нам рассказывать? Я удивляюсь вообще, откуда столько тупоголовых идиотов сидят, на что-то надеются, верят. Почитайте комментарии под этим роликом. Володя, мы в тебя верим. Мы тупые овощи. Он там предоставит им право выбора, что мы будем дальше с этой ситуацией делать. Он говорит, предоставил людям проголосовать право, чтобы большинством решить. А они пишут, мы тупые идиоты, ты нам таких возможностей не давай. Мы рабы долбаные. Мы тебе пятки целовать будем. Сделай все сам по-умному. Хотя тут уже на Мошкине получится ответственность. У него же там специалистов херовотучая, и сам он а, тертый квач, да, умным себя позиционирует. А потом, что бы они сейчас не сделали, Юми уже все равно жопа. Потому что это хайп. И хайпы, особенно с такими процентами, они долго не живут. Причем на таких условиях, как в Рой-клубе. И что бы он ни сделал, это все скатится вниз. И естественно, что ему не хочется принимать решение за всех. Он же не может сказать, так, у меня штат специалистов, и мы вместе с ними сейчас исправим ситуацию. Он так не скажет, потому что ее уже исправить невозможно. Поэтому и придумываются вот эти голосования, чтобы как бы сказать, смотрите. Вы сейчас голосуете, потом мы делаем, как вы проголосовали, и вы во всем виноваты. Вот так все и будет. А вы все участники рой-клуба наоборот да, напишите, чтобы он решал и его специалисты. Посмотрим, что там за специалисты, на которых там скидывались вечно в этих рой-клубах. Ну, операция То есть это очень быстро, очень и поэтому... не можете. Иногда только рой-клубов Сиген Юми идут ну не минуту конечно но там десятки секунд такое бывает а с баланса в структуре на торговый баланс мне-то поверь у меня есть юми я их периодически меняю на призм через биток и как же биток быстро получается да и за биток призм тоже за пару секунд так что они в юме дело. это на бирже циферки меняются местами и все Хотя призм, вот я недавно очередной вывод делал, призм они ну еще выводят, пока что выводит. Сейчас, возможно, в связи с тем, что произошло с Юми, они призм скоро начнут сливать. Так что участники Рой Клуба, кто держит призм у себя? Я, кстати, вам скину внизу ссылку на пост. Я репостнул к себе в Телеграм-канал свой скриншот, где человек на 100-тысячном кошельке, Получает, не помню во сколько раз, но больше парамайнинга, чем кошелек Рой Куба, на котором 900 тысяч монет. Вы представляете, в Рой Кубе на кошельке в 9 раз больше монет, но доходность по парамайнингу меньше, чем у человека, у которого 100 тысяч монет. А вам в говорят, что в призм уже там нету парамайнинга. Наверное, отрицательная ставка. Наверное, можете скоро скажет, чтоб на кошельках разработчиков хранить. Надо будет еще доплачивать. А у нас хоть сколько-нибудь но ну, есть. Хотя некоторые люди уже начинают замечать, что им ничего не начисляется. Проверьте, сколько у вас там начинается. Начисляется. И напишите в комментариях, а сколько процентов вам вот за последний месяц на призм начислилась в рой клубе мне интересно посмотреть просто нужно было, ну, прям с 1 декабря н 2013 года мы когда гадалки пришли она так сказала будет у тебя монета и будут генералы подполковники и судьи пытаться ее потом Снизить. Нужен план. 1 декабря в твою светлую голову придет этот план. Запомни, мошенник Мошкин. И все. И Мошкин вот как раз по инструкции гадалки все это и делает. О, сейчас смотрите, как будто он рэпер, что-нибудь зачитать может. А живой мужчина что-то сидит и как будто от мошкина говном воняет, так на него смотрит. Вы посмотрите просто на эту рожу. Тенденцию крупных инвесторов до годовщины клуба крупный инвестор не заходил, потому что он не понимал, не верил, что это работает. Хм. Там можно перемотать на начало видео, и он говорит. А вот эти судьи, подполковники, прокуроры, говорит, после годовщины они вообще были воодушевлены, и еще на больше закупались призм. Ой, призм, уж извините. Про призм просто он тоже такие сказки любил рассказывать. Юми, еще на больше закупались, там на миллионы, вообще хрен знает пойми на сколько. А сейчас он говорит, до годовщины крупный инвестор не заходил прошло мероприятие шикарное в Сочи там в Красной Поляне то есть целую это когда он наверное про биток да рассказывал в сандаликах сидел Маршинг биткоин ой Бинанс Бинанс в очереди стоит структуру свою создавать но мы их пока сдерживаем Неделю, там, супер -отели, рестораны всем призывы, были там, и так... прям всем каждому участнику похвально. И так далее тому Розыгрыш. Надо шелховодов своих награждать чем-то. Пишет автомобили там ежемесячно было и так далее. То есть инвестор крупный тот, кто не строит сеть, не развивает, а просто туда капиталы внес, туда капиталы внес. Вот как бы ну, двигался для своей личной прибыли. То есть не может там то, то есть не основным они нанимают анонимно анонимно эти люди. Да, да, анонимно приезжают из стран разных к тебе, чтобы купить монет, но все это происходит анонимно. И сейчас он что говорит? Для своей выгоды они это гады такие делают. Как будто кто-то из других каких-то соображений поступает. Мошкин, ты чего, еще придурок? Второй клуб создал из своих выгод. Ты он обеспечил. И маму свою еще кого-то. Жене хоть элементы платить начал. Второй семье обеспечиваешь ее. А тут говоришь, ух там эти негодяи из-за своих выгод каких-то а вы те кто просрали это он на вас ну на вот эту аудиторию сейчас распинается чтобы у вас злость была на каких-то там мнимых людей хотя вот эти люди перед вами сидят их конечно больше но это главные представители тех кто вас обокрал Ну, они все уже они в плюсе? На, на, на, на... Мошкин вообще в плюсе, он с голой жопой пришел там в мегаватт-контракты, вот основал Рой-клуб, он с голой жопой. Все, что у него за эти годы появилось, то, что он скушал, выпил, вообще где был, это за счет вот таких вот людей, как вы, которых он кидает периодически. А вы ему за это еще спасибо там говорите и молитесь на него, свечки ставите. Ну, хотя свечки надо ставить. За упокой там, да? По, -по традициям вашим. Сажать, не И смотрите, у нас такой был план В, что мы смотрим примерно половину, когда половине будут, если за сутки половину съемки съедят, да, ну, в течение вот суток половину съедят, из 365 биткоинов, 154 биткоина сгрызли буквально меньше, чем за сутки. То есть, что нам делать? Ну, то есть, смотрите, на повестке, вот я я свое видение, да, скажу, как я там почувствовал, как ребята почувствовали, кто к этому там со стороны разработчиков, все именно службы безопасности. Кто-то пишет «паразиты», Надежда Клюкина пишет «паразиты», мол, это упрек в ту сторону, что вот мы строили такую социальщину, если бы все действовали в каких-то определенных рамках, выводили по чуть-чуть на покушать, на квартиру заплатить, да, то мы бы построили счастливое сообщество, где каждому по потребностям там, или как у этих недокоммунистов лозунги были, и все бы жили счастливо. Ну нет, эти буржуйчики залетели и начали нас грабить. А посмотрите видеообзоры на ютубе, которые еще до выхода Юми были, и что говорили про стейкинг большой и про все остальное. И подумайте а почему изначально нельзя было строить такую систему где у людей не будет возможностей совершать какие-то действия которые противоречат вашему сообществу почему изначально его в рамки не на, э, нельзя было загнать почему вы людям дали такую возможность ситуация с призм показала что люди Каждый, вот как можно говорить, действует из своих выгод. Если есть возможность а, какую-то лазейку найти, как-то нажиться на системе, то они это обязательно сделают. А в Юме не то что лазейки искать надо было, как в призм, паровозы строить, пулы собирать. Тут изначально на монете все это так построилось. И ты, Надежда, паразиты у тебя в мозгу твоем живут. Потому что ты дура, не понимаешь, что тебя этот человек наебывает. И еще кого-то там оскорбляешь. Хотя ты оскорбляешь тех, кто тебя нагнул, как ты думаешь, вот он перед тобой сидит, историю тебе офигенную рассказывает. И так далее, старшие кураторы. Мы по-своему как бы это чувствовали, да, как нужно делать. Мне хочется, чтобы вы после эфира написали пункт первый, да, комментарий, цифра один, как бы вы поступили, наблюдая за этими обстоятельствами. Вот вы просто наблюдаете и понимаете картину в целом. Вот годовщины клуба по сегодняшний день у вас есть вот это данные, статистика, движения, по кошелькам, инвесторов, кто сколько заработал, кто сколько обналичил. Это же ну простые данные. Покажи эти кошельки, если это простые данные. Это все на Сигине. Ведь это не то, что на разных... На Сигине еще все? Так что, Сигин открыт, я не знаю, это децентрализованная биржа какая-то на блокчейне построенная. Биржа, как мы не знаем. Мы-то знаем, у нас есть блокчейн, Юми, мы его видим. У нас есть админка. Так покажи эти кошельки, которые сливали. Пусть люди понаблюдают. Тебе не обязательно говорить, кому они принадлежат. Просто покажи эти кошельки. В У нас есть У меня это все три платформы синхронизируем, у нас база данных есть. То есть, где какое движение происходит, и мы статистические данные наблюдаем и понимаем, кто сколько чего имеет. Так же самое, как банкиры знают, сколько у вас денег на счете. Выдавать вам кредит или не выдавать. Блять, можете, ну это долбоебье вам. Хочу вот что сказать. С чем Мошкин вообще борется? Объясните мне. Может, я что-то не догоняю? Он все время говорит, государство такое плохое. Эти банки гребные. Они такие плохие. Они людей в могилу загоняют своей системой. Сейчас он сидит и говорит, что они то же самое. Хотя людей якобы от них уводят. В безопасную среду, якобы, Рой-клуб, где все будут финансово свободными. А тут мы сейчас и аналитические центры какие-то узнаем, что у Мошкина есть. И то, что эта система, в принципе, такая же самая. Так и а нахрена она нужна? А нахрена нам этот клуб И вот этот долбоеб Который вещает второй клубе? И вот этот вот, который до сих пор сидит. С гримасой как будто в натуре от Мошкина говном несет. Он, наверное, сам думает, бля, куда я попал? Зачем я сейчас тут полю свою рожу? В меня же потом плевать до конца жизни будет. А потом вспоминает, что ему за это заплатят, и думает, ладно, посижу. Жопу продать святое дело для человека в кепке СССР. Вы же в банк то есть, э, ну, давайте деньги долг или нет, платежеспособный, или не платежеспособный, вас обработают про какой-то по принятии. То есть на, на самом деле, в цифре все прозрачно и э, ну, все и видно. И, соответственно, и, соответственно а, первый пункт вы должны написать, написать ну, ну, мне не, не то, что должны, у меня вам вопрос, вопрос, да. То есть, как, как бы вы поступили, будучи на моем, моем месте, наблюдая вот эту картину. картину. То есть, ну, пункт первый. И вы там пишете, вот я бы сделал вот так, я бы сделал вот так. и… Я бы сделал вот так, вот так, алло, алло. Звук пропал, картинка замерла. И... <связать> Серж 266 пишет. когда деньги будете возвращать. <связать> Серж, блядь. Иди работу, найди себе, какую-нибудь не знаю. Это не мой так, я так, погоди, Покажу. Погоди. То, погоди, я бы сделал, ты начал перед... <связать> рассказывать, чего написать в комментариях. У меня зелененьким идет. Меня -то тоже интернет, не показывал, что у и... меня сколько... интернет отвалился. Меня слышно? <связать> да, да, да, сейчас слышно. Да, то есть первое, что по цифрой 1, в комментариях напишите, как вы поступили. -то... Вот что за манипуляции, да? Он говорит, все начало катиться в задницу, и я вырулил эту ситуацию, а так бы еще полная вообще жопа была. А как бы вы поступили на моем месте? Ну, естественно, люди скажут, да, мы действительно так бы поступили. Просто за рамками остается... Тот вопрос, а кто устроил эту ситуацию? И естественно, во всем этом бенват Мошкин, потому что именно он это все сделал. А для вас просто вот такой спектакль сейчас разыгрывает. А как бы ты торги остановил? ушлепок ты бородаты. Сигин, рой клуб. Это разные люди, это разные команды, и они никак между собой не связаны. То, то, что сега сега это, говоря, мы... А еще те, кто говорят, Сигин – самая крутая, классная биржа, видите, когда там что-то может произойти не так, то вот такие люди возьмут, закроют биржу, скажут, ой, не, что-то мы меньше стали зарабатывать, у нас на счетах там бабки есть, мы примерно прикинули, на пару десятков лет нам хватит. Закрываем биржу. Um, проводим референдум, да. То есть референдум, чтобы каждый человек, кто является участником, активным, неактивным или сегодняшнего дня стал активным. У них уже референдумы. На пеньках, наверное, да, будут проходить. Отписал в комментариях, как бы он поступил в данной ситуации. но name. Пишет, спасайте кредиты, выводите средства. Ну вот теперь мы видим аудиторию Рой-клуба. Инвесторы Мамкины собрались, кредитуются и инвестируют. Будучи на... в, хер... в херню полную, причем какой-нибудь руководящей должности одного из uh, субъектов. А Наталья Кулик пишет: Сколько же вас токсичных людей? Зачем паниковать-то? Наталья. Видимо, а, одна из лоховодов которая уже давно бабла наколотила себе, отбилась, и сейчас думает, блин, это сейчас меня всех уисосить будут, кого я позвала. Люди, что вы переживаете? Все исправится, ситуация наладится. Мы тебя не видим. Я да, не вижу, я потому что хочу сделать демонстрацию экрана. Угу. Это вот первый вопрос, который нужно будет прописать после эфира. Как бы вы поступили, да? Такой эфирендум у нас. Теперь я рой сафир открываю и делаю вам отчет. Отчет того, что было мною сделано после, сов... ну, то есть, не то, что после совещания, у нас это был план «Б» еще с начала декабря, то есть, план «Б», как будем поступать, когда половину стенки будут съедать, если это будет происходить в течение суток, то есть, не длительное время подбирались медленно, несколько дней, неделю, да, а если это будет практически мгновенно откусывать, да, такие объемы, то как будем поступать, то есть… То есть, если бы это все делалось в течение недели, то вы бы не убрали стенку там, да, ничего бы этого не произошло. А в чем логик от этих действий? Какая разница, за день у тебя скам случится или за неделю? Нет, это опять сюр какой-то, полнейший. Было принято коллективное советное решение, да, то есть остановить на тех работы. Вот-вот. Вячеслав Долков пишет Володя то вы говорили, что стенка не падает, 95 покупка, продажа 1 уи, и что в таком случае она только растет. И что теперь, сплошное блобло. -бло? Совершенно верно. Там же люди, адепты Клуба говорили, да вы не понимаете, у них как раз-таки вот эта маржа получается, по 95 они покупают монету. По доллару продают таким образом стенка увеличивается но ну, мы видим как она увеличивается что один человека слов Мошкина может ее просто вот за раз взять и обрушить а таких людей по его рассказам много и с каждым днем у них увеличивается на один процент как минимум их состояние а через два месяца там у них еще в два раза больше монет будет провести прямой эфир и чтобы люди народ а стенка не растет каждый пускай даже три месяца каждая стенка в два раза не растет участники лидеры пассивные инвесторы ну все-все-все кто сопричастен соприкасается юми разработчики программисты отдел безопасности да там ну, то есть все кто работает во всех этих структурах чтобы каждый в комментарии под этим прямым эфиром написал комментарий от анны эрман народ включите пожалуйста мозги но как мы видим народ мозги не включил 217 людей только вот дизлайков это те кто включили мозги ну хотя толку от этого от этого их дизлайка мозги надо было раньше включать а, изучать то куда ты заходишь и какие последствия у всего этого как он... а предупреждения были он видит, что сделать в текущей ситуации. Вот прямо сейчас, да? И что будем делать потом? То есть, какой... И вот мы, мы в течение суток будем наблюдать за комментарии под этим видео. Будем их анализировать, высчитывать, кто, сколько, количество будет комментариев одинаковых, да? Там, за, против, потом голосовалку объявим, чтобы еще сузить количество предложений, да? То есть, сначала будет, например, 100 предложений, мы их разобьем на под темы, выделим, например... Чтобы сузить, как а, очков Володя, когда ему сегодня люди начали недовольство свои высказывать, вот он решил по посужать сегодня немножечко. 10 главных, устроим и уже состав, а... Игорь Гафонов пишет. Боты проплаченные пишут, что все хорошо. Адекватные люди понимают, что все это вода из Чат Вообще не смотрит, что людей интересует. Говорят не по сути. Опять про Сочи чешет. Кому это надо? Володя. Кому? Ой, Володя. Игорь, кому это надо? Ну, ложкам есть люди, боты есть, возможно, проплаченые какие-нибудь, но очень много людей, я почему-то уверен, в Рой клубе как раз-таки им это и надо. Это те люди, у которых, которые вообще овощи какие-то. Их сейчас убедят, что все хорошо, и они дальше радостные пойдут. Ответов сузим до 10. И так далее мы придем к коллективному референдуму к решению. То есть так же как голосуют за Конституцию, да, там за смену там конституционного ну, какого-то из режимов, да, то есть происходит референдум голосования. Вот мы... Все мы видели, как в России происходил э, референдум этот, как выборы э, в Беларуси проходили, вообще во многих странах из СНГ бывшего Советского Союза. Мошкин, наверное, такую же хрень хочет сделать. Но хотя для Мошкина выгоднее как раз-таки, наоборот, чтобы все по демократическим правилам прошло, чтобы снять с себя ответственность. Сейчас и, а, сделаем. Раньше этого невозможно было сделать, потому что, ну, как бы ситуация это и не было. То есть ситуация пришла к критической, нужно это делать. Каждый должен высказаться. И если а, у нас, получается, активных подписчиков на телеграм-каналах порядка 80 тысяч человек, то есть тех, кто пользуется телеграммом и подписан на новости, то я полагаю, должно быть как минимум 80 тысяч комментариев под видео и 80 тысяч просмотров. Это будет говорить о том, что ну все в активной фазе участвуют в э, этом референдуме. <клёх> а теперь. Э... Да, мы видим реальную аудиторию Рой Куба. Ну вот смотрите: 9 часов прошло. На самом деле, ситуация такая нестандартная. Да, и куда-то пропала. Ну, те, кто в Юме вложились. Они богу там заходят каждый день, стейкинг, снимают, не снимают, смотрят, что там произошло. Вот реально по этому видеоролику мы поймем, вот пускай даже через неделю, аудиторию Рой Куба, если она конечно не будет накрученный. вот тут мы видим статистику как вообще график идет если там будет потом просадочка какая-нибудь ну какие-то колебания неестественные то мы поймем что его накрутили этот ролик и на той отметке пока движение будет более-менее органическое такое органичное то мы и сделаем выводы а сколько реально людей в Рой клубе в Юме. Это несмотря на то, что этот ролик посмотрит и призмачи, которые даже не инвестировали в Юме. Потому что ну, им просто интересно стендап от Фовки еще очередной раз послушать. Ну и вообще, в целом, некоторые люди наблюдают, что происходит с Рой клубом Потому что Рой клуб это серьезный игрок, этого давайте не будем скрывать, в монете призм. Потому что он сумел найти лохов. Которые а, инвестировали в Рой-клуб свои монеты призм себе в убыток, кстати. Потому что на личном кошельке парамайнинг больше. Еще раз напоминаю, что ссылка на скриншот, на пост, где это объясняется и наглядно показывается, не как Мошкин на калькуляторе, а конкретные скрины с кошельков. Один Рой Клубовский кошелек, другой участника, который из Рой Клуба, кстати, вывел монеты на личный кошелек, и монет у него в 9 раз меньше, но про майнинг у него в разы больше. Я вам сделаю отчет, да, чтобы у вас была картина, что вы ее можете проверить по блокчейну. И смотрите. На протяжении всего времени на канале Рой Сапфир я выкладывал Сигин холодный. Он, этот кошелек, это кошелек биржи, кошелек стейкинга, как вы видите, на префикс Рой начинается. Вот вы на Сигин переводите монеты со своего мнемонического. Неважно на Юми, либо на Рой адрес в Сигине имеется в виду. Они все падают вот сюда на холодный, напрямую. И сразу же начинают здесь работать. То есть генерится по 32%, происходит стейкинг. И вот во все предыдущие там, прямые эфиры, да, которые были в чрезвычайных вот этих ситуациях в течение, в течение июля, о, июня этого месяца, было здесь от 2 до 3 миллионов монет ЮМИ. От 2 до 3 миллионов это нормальная естественная оборотка. Была всегда на протяжении года. От 2 до 3 миллионов на Сигине люди держали, которыми пользовались. Продавали, покупали, зарабатывали, трейдеры обменивали там э, и так далее. Делали все, что угодно. Вот я вам зафиксировал, на, вот когда Сигин выключился на тех работы, зафиксирован вот этот объем. Теперь как его проанализировать? То есть 17 миллионов 355 тысяч монет на холодном и горячий кошелек, это с которого отправляются транзакции вам. Холодный, на который поступает, горячий, это тот, который раздает. Два разных бота к нему запрограммированы, подключены и так далее. Они проводят туда бухгалтерскую движуху. Мы это плюсуем, это все оборотные средства. И я тут зафиксировал курс биткоина на 1 июля. 2 миллиона 431 тысяча 710 рублей. Курс доллара 72,87. И читаю формулу. Да? 17 миллионов монет. Давайте вот так вот я расширю немножечко. Расшарю, да? 17 миллионов монет. Плюсуем с 278 тысячами. Получаем общая, общая сумма. У нас 17 миллионов 633 тысячи 650 юмин на бирже. Которыми оперируют, Биток скупают на P2P, двигают и так далее. Умножаем на 0.95 доллара, чтобы посчитать эту сумму в рублях. 72 ,87 рубля 87 копеек это доллар, 95 центов это 69 рублей 23 копейки. Получаем сумму всей биржи в рублях 1 миллиард 220 миллионов 777 тысяч 590 рублей. И теперь делим на курс биткоина, на курс биткоина для того, чтобы понять сколько это биткоинов нужно, чтобы вот этот объем с биржи выкупить. Делим на 2 миллиона 431 тысячи 710 рублей. Вот она. 2 миллиона 431 тысяч 710 рублей. Получаем 502 биткоина нужно, чтобы выкупить всю биржу в момент паники и слива. Вот теперь вам второй вопрос. Да, То есть вы эту математику перепроверяете. Если у вас есть заметки. Вот к вам теперь второй вопрос. Всего лишь 17 миллионами монет можно было даже больше, чем стенка, все обрушить. То есть в ноль слить. Полностью в ноль. Хотя мошкин говорил что я помню там уже может меньше эта сумма но что на 17 миллионов люди хотят закупиться а тут как раз таки и было 17 миллионов монет 600 тысяч но по курсу в 95 примерно так и получается не очень ли сладко все так получается сходится математика как раз стенка мошкин дежурит еще что-то вы ее пишите под цифрой 2 комментарии пишите цифра 2 то есть если я в чем-то ошибаюсь, я в чем-то не прав, вы меня поправляете, если я где-то заблуждаюсь. Может быть потому что я там третий сутки не спал, может цифры не умею считать, может анализировать не умею. Третий суток человек не спит. Блокчейн, доллары, биткоины, не соображаем, может быть, вы меня, если что, поправьте. И смотрим, да, у нас стенка, стенка 365 биткоинов, а монет сливают на 502 биткоина. У нас не хватает 137 биткоинов, просто чтобы удовлетворить в ноль, вот это предложение на слив, которое происходит. Это все реальные данные, и вы это все можно блочение поверить, да? А это с учетом того, что люди в Рой-клубе сказали бы сейчас поставьте в чате плюсик, кто не продавал в течение недели последней. Бля, тут бы весь чат в плюсах был бы. Тут бы монитор, наверное, заискрился. Тут бы столько плюсов было. А представьте, если бы они еще хотя бы свой стейкинг поставили на продажу. Понимаете, что из себя представляет Рой Клуб, какая-то фикция и какие вот эти вот на самом деле все обещания, которые были, вот эти все гарантии никчемные, нулевые. Это ничего не стоит, это гроша ломанного не стоит. И можете, ну реально люди, ну мне бы хотелось даже, чтобы так было, чтобы вот по закону Бумеранга карма на нем сработала, чтобы ему как минимум в лицо плевали. Я принимаю решение, да, какое? Я принимаю решение все остановить. Но как мне это остановить? Ты что, тут референдумы проводишь еще что-то, а тут решение он принимает. Я беру. У нас есть профит на котором копятся недополученные бонусы. Это, вот, вообще... это как у нас. У нас в стране, те, кто следил за событиями, знают, но более 30 тысяч людей пострадало от рук режима, то есть от ментов, были задержаны. Некоторых из них убили, некоторых избивали, пытали, насиловали. А знаете, что ватником по телеку зачесывали? Вот таким же адептам, которые надеются и верят, что в рой Рой-клубе все хорошо, только перенесите эту ситуацию на Беларусь. Им говорили, так это все ради вас. А те просто они, это или шпионы западные, или купленные кукловодами кто-то, или им просто головы задурили. Но на самом деле это все ради вас только делается. Мы тут все захватываем, репрессируем вас, избиваем, убиваем, пытаем. Ради вас же самих. И находятся люди действительно, кто в это верит. И, и, и адрес, вот этот вот. <къех> Я его даже вам, вот сюда, для чистоты эксперимента. Подгружу, отправлю, сейчас после проговорю, потом кнопку отправить нажму. И получается, я просто круглую сумму 10 миллионов юми отправляю и конвертю весь биток, который остается. То есть 5 кликов это делаю, то есть отправляю на свой адрес профит кошелька, да, на свой изумрудный кошелек в Сидине, конвертю, и у меня остается еще там сумма 2 миллиона с хвостиком, которая уже все, то есть как бы все, у меня удалось только забрать 211 биткоин. С 211 365 у меня удалось… Блин, почему? Качество такое плохое. Выкупить за счет недополученных бонусов вроде бы. То есть это та общая касса, которая прописана в блокчейне. Просто до этого там минус 100 тысяч, он, конечно, в чат вроде его отправляет, да? Кто там, кому интересно, посмотрите, как часто там продавались монеты. от всего стейкинга структуры Рой Клуба. В ic клубе там свои проценты, у них свои настройки, у нас свои настройки в любой структуре разные, да, на которые сделаны, свои Шарабайка пишет, ребята, где лайки, да, у всех же, у всех же замечательные новости, только лайки, лайки, лайки, лайки, давайте ставить лайки, чем больше лайков, тем больше вас побреют в следующий раз, ребятки, все классно, супер, здоровски, лайки. Таким образом, получается, что я фактически, да, на сегодняшний момент, спасаю вот этими общими средствами, коллективными средствами, Я же говорю, это все ради вас, я спасаю. Наш маленький клочок земли хотят распилить и нас, бедных, обратно в лапти, еще там чарку со шкваркой дать, и опять мы в лаптях без штанов ходить будем. Бонусы, это все наши, -то еще, полу... говорит, наши, да кразда их людям, если это наши средства. Говорил бы сразу же, мои, вот я не понимаю, почему вот такие ушлепки, они... Когда уже явно, ну понятно, что человек пиздит. Ну скажи ты, как есть. Хоть кто-то может тебя хоть за это даже будет уважать. Нет. Почему-то вот пытаются как-нибудь выкрутиться, извилисто так все это сделать. Ну знаю почему, потому что находятся лохи, бараны, которые все же на это ведутся. Именно на их, на эту публику он сейчас и играет. Полученные бонусы а, по мере надобности, да, проводим розыгрыш квартиры, автомобилей, годовщины, подарки айфоны, стратегические сессии а, и так далее. Да, то есть, вот все вот эти расходы, которые вы видите, это все недополученные бонусы. То есть, в принципе, да, как устроено, недополученные бонусы, которые вы видите у себя в кабинетах. То есть вы как бы такие разочарованы, вот я неправильно структуру построил, и у меня недополученные бонусы, как бы, ну, ушли куда-то. Друзья, недополученные бонусы тратятся опять на вас же. То есть на сам клуб, я себе их не оставляю. У меня есть свой изумрудный кабинет, у меня есть там реферальная партнерка, у меня там достаточно монет, мне вот эти вот недополученные бонусы, ей не нужны. Ну, я не хочу просто сам по себе не нуждаю. И получается, я выхватываю только, ну, то есть, просто беру конверцию, а, и получается, что 7 миллионов 418 тысяч 220 юми, ну, то есть, это вы тоже а, возьмете 201 биткоинов, умножьте на сумму, разделите на 95 центов, а, и получите сумму 7 миллионов 418, а, 418 220, 220 монет в юми, получилось конвертировать. А покажите кошелек Сигин, ну, где хранятся эти биткоины, есть ли они вообще? И остался остаток, остался остаток... А, от 10 миллионов который а, был обратно сюда загружен, вот этот остаток вот он назад отправлен. Можете там прибавить и умножить, от 10 миллионов 2 миллиона, которые остались лишние, и они отсюда, а, ну, сильно уже отправлены в мою сторону, получается. Ну, то есть опять на тот кошелек, опять вот в этот то есть... А вы посмотрите, на сайте Юми написано 1 Юми, 1 доллар, 24 usd USD, извиняюсь, это не электронный доллар. Хотя Мошкин говорит, что стенка у них стояла на 95 центов, а ее уже на этот момент слили. Где же настоящая цена? Где можно продать 1 юми за 1.24? Что купить где-нибудь можно, я понимаю, можно где-нибудь купить. А продать где это все можно? Или на сайте была болит? А если вам даже в таких мелочах врут, то о каком доверии может вообще идти речь? Я действовал не по расчету, я даже не мог представить, сколько там, как это будет на бирже проходить, потому что есть... Да, не по расчету. ...скрыли артера, кто там чего поставил, все было в динамике. Я просто взял, отправил 10 миллионов монет одним кликом, зашел на биржу, второй клик выставил ордил, третий клик сделал обмен, и сколько у меня обменялось, столько обменялось, все остальное я... А почему вот если человек завел на биржу все свои монеты и решил их слить по рынку, у Саши это все за 5 секунд происходило, почему у него не получилось это сделать? То есть, часть он успел из 360 биткоинов 150 обналичить, да, Юми? Обменять Юми на биткоины. А остальные не смог. А как-то? Это ж по рынку за 5 секунд происходит. Оно ж по отдельности не срабатывает. Тем более, если стенка стояла а, все эти биткоины на одну сумму. Мошкин, что ты тут зачесываешь? Ну, явно у тебя там ну долбоебы какие-то есть, которые тебе верят. Но это же явно не большинство Рой-клуба. Если это так, то уж извините. Можете задизлайкать мой ролик. Ну, с больных людей спроса никакого не будет. Если там действительно такое дурачье, то мне их искренне жаль. Тяжело им по жизни придется. Ну, то есть, Сигина отправила опять на профиль кошелек. То есть, вот они получены обратно. И вопрос, да, ну, тут уже на вторую страницу ушло. Где, он? Где, они? Где они, Вот они. А, и вопрос у меня к вам. То есть, Третье, что нужно сегодня сделать. Все, я вот это отправляю, чтобы у вас тоже на Ройсапфире. Подписывайтесь на телеграм-канал. Здесь это все, вы можете здесь, брать отсюда информацию. А, и переп... Подписывайтесь, скоро там новые проекты появятся. Я люблю, за... все честно, люблю все прозрачно, поэтому я все разжевываю. Сука, а... честно, прозрачно, покажи в блокчейне те кошельки, адреса этих кошельковских, которые устроили, по твоим словам, этот пролив. Покажи, где они, когда закупались, каким образом, с каких адресов им пришли монеты, потом люди все это проверят. И уже будут решать верить тебе или нет а то честно такой скриншоты какие-нибудь скинул я показывал уже на одном из предыдущих роликов как делаются эти скриншоты давайте покажу вам еще раз просмотр кода тут тут на ютубе меня на другую страницу выкидывает код страницы просмотреть код вот, сейчас я вам покажу очень интересную штуку. Я человек, который нифига вообще не сечет ни в программировании, ни в чем. она все посмотрите как называется эфир теперь этот а он скрины какие-то выкидывает они вот ни в одном в призм в биткоине, в эфириуме, ни один ни какой там основатель или группа основатель либо создатель чего-то какой-то крипты ни разу ничего подобного никогда не разжевывал людям Комьютер. да ни разу ни в биткоине ни в призм никому ничего не разжевывал во-первых разжевывали во-вторых можете в том-то и заключается разница между криптовалютой и твоей Фантиками, где что разжевывать людям надо. Хотя у тебя Рой-школа есть. Такая великая Рой-школа, где людей обучают. В том, что крипта децентрализованная. У нее открытый блокчейн. И каждый, кто захочет что-то узнать, посмотреть, он это сделает, посмотрит сам. Ему не надо будет ничего разжевывать. А у тебя вот. Так называемая твоя криптовалюта там где придется в ушам ссать сказки рассказывать внушать что-то манипулировать людьми чтобы они тебе в очередной раз поверили когда ты их кидаешь и вот эти всякие манипуляции никто никому ничего не разжевывал может он делай эфиры по полчаса вот 36 минут уже хочется выключить этот бред вот по полчаса самое то бы было чего не вот у нас с вами вопрос третий, вопрос у третий. каждого из вас в тоже пишите цифра 3 и даете ответ, что мы будем делать с 211 биткоинами, какие будут предложения, как с ними поступить. Выставить, ну как один из примеров, да, там-то выставить сами, выставить их по 95 центов опять в стенку, включить синий, включить Рой клуб, ну и как бы подождать еще несколько часов, и как бы они исчерпнут, и просто конвертанут буквально, даже там часов. Нет. Опять манипуляции идут, он говорит, можете конечно любой вариант им писать и даже выставить в стенку, но через пару часов они уйдут. Естественно, многие люди хотят, чтобы они обратно ушли, ушли в стенку, потому что курс тогда хотя бы будет там 69 рублей, а не 10 или 13, как сейчас. И люди у них есть надежда, что они успеют фиксануться. Но может он говорит тогда все, это в пыль все уйдет и опять точно все сольют. Или можно там, как некоторые сейчас в комментариях пишут, пустить на развитие рой клуба. А понимаете в чем суть? Вам как бы дают выбор, выбрать там, да, варианты свои написать. Но в любом из этих вариантов, вот подумайте, в любом из этих вариантов, какой бы вы ни выбрали, какой бы выбор вы не сделали, в любом случае эти биткоины непонятно куда уйдут. Ну, точнее, понятно куда они уйдут. Они у Мошкина останутся. Тут еще вопрос, а есть ли эти биткоины? Потому что даже если он их выставит в стенку обратно, то потом эта стенка ну, вот буквально сразу пропадет. Скажут, а, так все, слили. Не пройдет. Я говорю, 5 секунд занимает просто конвертация любого объема. Вот прям 5 секунд. Так почему у людей не получилось, которые хотели пролить, которые завели там 17 миллионов или сколько, почему у них не получилось пролить? А у тебя получилось отбить некую часть, большую даже биткоинов если 5 секунд происходит конвертация. Хотя конвертация происходит ровно в тот момент, когда ты нажимаешь на кнопку, ордер по рыночной цене на весь объем срабатывает. Если особенно стояла какая-то стенка. Ты бы не смог, если уже кто-то начал сливать, а ты говоришь, что вот сумма заведена была, и они просто хотели сбрить всю эту стенку. У тебя бы не получилось завести монету, успеть. Это вот почему он про 5 секунд говорит. Типа он такой быстро, он взял все и сделал. Хотя нифига. Тут Мошкин даже было болит. Поэтому... Ну, как бы уже, ну, мы не, не додумали историю кто там во главе рой клуба стоит кто эту сказку сочинял когда вы ее вообще сочиняли я думаю вы еще раньше пролива даже сочиняли потому что ну вы же знали свои действия какие вы будете делать вы знали что вы ночью уроните курс ночью потому что много людей очень спать в это время будет не будет такой паники вы знали вы заранее это планировали и вы даже легенду не смогли продумать. Ну, блять, это еще раз подтверждает, что долбоебы во главе руйку. В пути ситуации подошли. То есть дело, ну ну по моему мнению, может быть, я ошибаюсь. Не вариант ставить стену, да? Ну и как бы, что вы думаете? Какие у вас будут предложения? Вот давайте мы берем с этого эфира там, 12 часов, да, он начался. 12-12, 12-6, 12-минут первого. Мы берем сутки. Вы максимально распространяете эту прямую трансляцию. Сейчас я тогда демонстрацию отключаю, выхожу лицом. Так, лицо, вот. Выхожу. Я через сутки. Хе. Говорит, выхожу лицом. Хотя лицом не вышел. Стендап под меня. Выхожу в прямой эфир. Также в 12-12, там условно а. примерно, да? А, если у нас будет, ну я не знаю, ну 80 тысяч у нас подписчиков на телеграм-каналах. То есть у каждого человека есть как минимум телеграм, да? То есть это минимум 80 тысяч пользователей. Как минимум, ну не знаю, 51% далек, чтобы квор был по референдумам. Я То, считаю, что мы же берем так, да, по да, нашему да. пути. Вот, поэтому для принятия решения это уже просто опыт, такое принятие решения определенное есть. Это формула не работает. Идеальный вариант, это когда единогласное решение, но до него нужно многое пройти, что называется. Это не факт, что хотя бы лет через 10 на это выйти. Для того, чтобы было самое убедительное решение, работает от двух третей. То есть вот на сегодня две трети, если принимается какое-то голосование решение, то оно вот уже забито. Мы еще сможем, то есть если какое-то оно будет явно очевидное, тремя четвертями. То есть две трети, две четверти, вот, вот это принимается решение. А 51% не то же самое. Какая разница, какое будет большинство? Две третьих или три четвертых? Или 51%? Разница какая? Если а, вы исходите от мнения большинства, то какая разница, с каким перевесом это большинство? А? Савдепский ты человек. Можешь объяснить? Или в Советском Союзе все было единогласно? Чьим фанатом ты являешься? Или как там было единогласно? Под намеком на пытки, казнь, колыму вот таким образом там единогласие добивались. Как ну четвертый, четвертый ну скажите тем, кто не согласится с нашим мнением, тому мы обнулим аккаунт в Юме и будет стопроцентное согласие. А, каких, какое количество вы считаете для голосования будет верным комментарием? То есть Две трети от 80 тысяч подписчиков, половина там или 3 четвертых. То есть каждый просто напишет 51%, да, например, потом две трети и три четвертых. Каждый просто выскажется в комментарии вот под пунктом 4, какое количество голосов должно ну, то есть мы это скамулируем, все сочетаем, и большинство голосов за то или иное направление, куда мы будем двигаться, как мы с этим будем распоряжаться. Я так полагаю, что условно говоря, еще кто-то спит, кто-то в другой стране, кто-то без переводчика, то есть подписчиком является, но не сможет это дверсифицировать, потребуется время. Я, знаете, что придумал? Вот я поменял название эфира на Мошкину ох, а вот мне же на заставочку надо что-нибудь сделать давайте я сейчас напишу напишу ликбейтный такой заголовок стратегическая сессия или как скамить рой клуб и в скобках побрить хомячков вот так мы все это дело делаем смотрим что у нас получилось и теперь я это все делаю Скрин всего этого дела делаю. И такая у меня превьюшка будет. возможно, не в трезвом состоянии и пока То есть, завтра... Ой, скорее бы, уже не трезвое состояние. Может, хоть интересно будет смотреть. Эту охини. Во-первых, Во у нас должно быть новость. Ребята, на новости 80 тысяч подписчиков. Вот я сейчас прямо буду просто пробегусь. А, по, и вам зачитаю, да. Вот я новости беру. А новости Ройклуба, 87 547 подписчиков. 87 547 подписчиков. Новости... Э... Чё ты смотришь по подписчикам? Ты по просмотрам смотри, идиотина. А... Новости Юми, 80 тысяч подписчиков. Но, ну, 80 тысяч 350. Новости Сигенпро, 82 362 подписчиков. То есть, новости Сиген Про это золотая середина между Ройклубом, Юми и новости Сигенпро. Они пополам. То есть у нас как минимум должно быть 82 тысячи просмотров. Вот ну как минимум. Поэтому от каждого из вас зависит, что вы будете дать этот эфир каждому своему приглашенному партнеру для того, чтобы он проявил себя как осознанный человек и написал комментарий, в котором скажет, что мы будем делать, куда нам нужно будет идти, то есть сделать выбор, чтобы у нас этот эфир прошел. А, до момента, пока мы придем, вот к этому понимаю, да. То есть сутки пройдут, завтра мы будем проводить эфир. Мы видим, как посмотрели партнеры с 34 тысяч четыреста тридцать шести просмотров только 2000 почти что, комментариев это значит что и 3700 лайков это значит что или комментарии были удалены или действительно вот такому количеству людей важно что происходит в рой клубе что они там пишут хотя они все даже по пунктам идут вот просто терпение вам и всего того это же 2000 с какими комментариями с ответами на комментарии так их еще гораздо меньше. И посмотрим, какие у нас будут за сутки результаты. Я думаю, что за сутки мы по-любому физически не справимся с этой задачей, и нам придется как бы еще на сутки продлять вот это активное участие, голосование, обсуждение, просмотр, передачу а, сегодняшней трансляции, которая 1 июля, а, людям, да, партнерам, участникам и так далее. И может быть за 72 часа вот этот ролик наберет все-таки 80 тысяч просмотров, ну и как минимум, ну не знаю, хотя бы половину комментариев, ну 40 тысяч комментариев. То есть хотя бы 50 давать, ну вот прям минимально план. И тогда мы можем объективно собирать вот эти комментарии, и, кровать, и понимать, что дальше делать. Но в этот момент времени будет происходить параллельный процесс. Сейчас после прямого эфира откроется ситинг, у него не будет стенки. Потому что стенку мы еще не приняли решение ну, с этим биткоином, что делать. Во-первых, вы должны понять, посмотрите, сейчас разработчики Юми не имеют вообще никакого отношения к этой стенке. То есть у них была стенка, ее сгрызли. 154 биткоина сгрызли просто неизвестные нам люди. 211 нам как лидерам, участникам сообщества за счет того, что мы накопили за год. Вы представляете, что мы накопили... Так, блять, известные или неизвестные? Ты же там всех фиксировал, на бумажке записывал, дежурили вы там по ночам. А теперь говорит неизвестные нам люди слили. Вы же все там э, говорил, у вас все данные есть, вот как банки работают, и знают у человека давать ему кредит, не давать. У вас тоже все централизовано и регулируется. Сейчас говорит неизвестные люди. Даже в одном эфире. Он уже э, неточности такие допускает, когда говорит одно, а потом совершенно противоположное. Это уже не первое его утверждение за этот эфир, где он вообще ошибается, как малолетка какой-то галимы, который только научился как-то оправдываться перед родителями, но у него это еще слабо получается. Мы их специально накопили для того, чтобы вот этот план Б у нас если что сработал. Вы понимаете, то есть, насколько стратегическое мышление Советом хранителей, там, службы безопасности Сигина там и Рой это все еще с декабря прошлого месяца, но ну, прошлого года, как я вам говорю, это было то есть, план Б. У нас есть план С, план Д и так далее. То есть мы никогда э, не играем вот так вот сегодняшним днем. Мы за готовимся к определенным развитием событий. И что хреновало, вы к ним готовитесь, если эти события так или иначе происходят? У нас есть свои разведчики свои жучки, нерабочи, где-то что-то у каких-то конкурентов и так далее и тому подобное. Особенно я вас хочу обратить внимание вот эти вот э, жетончики, как казино, визитки Юни. Вот э, их нужным людям дают, чтобы информацию снимать. <свы> С тех или иных людей. <свы> как что они замышляют и так далее. Это я просто один из примеров, как это ну, сегодня бывает. Сейчас люди... Сука, блядь, Что за долбов? Жетончики какие-то, жучки дают У Мошкина еще одна статья, кстати, появилась незаконная слежка, блять, как там эта статья называется? Сбор данных, еще что-то, шпионаж также попадает. Кому Мошкин там давал эти брелочки Разберите, посмотрите, есть ли там жучок. Ну как как таким, блять, долбобом можно быть? И как можно быть долбобом, чтобы вестись на эту всю хрень? Сука, я бы я бы сейчас даже в голосину заорал, но, уж извините, 11 часов за стенками люди живут, за стенками у меня они тут есть вокруг, никак на Сигине. не, хочется никого убедить и тем более чтобы ко мне менты приезжали. Поэтому орать не буду. Тут уже, тем более, конец почти. Потом обработать это все и залить сегодня даже. Залью. Ну это, блядь, это вакцинировать. Информацию собирать. Билл Гейтс, наверное, собирает информацию. Чип, блядь. Вы рамку проходите? Варапату в магазине. Из вас считывают. Ваше состояние, ваше здоровье. Какой у вас орган заболел? Какую вам наблюдачку порекомендовать там И так далее. То есть статистические данные. Что вы посещаете? Что вы покупаете? Это все сегодня в цифровой... Сука, что за долбаёб? Да. А в Китае, наверное, дебилы нахрена не камеры по на устанавливали. В каждом же чипик, жучочек какой-нибудь есть и все. А нафига столько бабок вещей на камеры еще тратили? Лица эти распознают еще что-то? Нет, это все херня. Это этому лежи, чтобы нам головы запудрить. На самом деле у вас что-то там вживляют коронавирус уже поэтому придумали. Вообще существует ли он, мошкин не говорил ли ты такого, что его не существует? Я просто не знаю, если честно. Сейчас это не предъява. Просто в начале этого вебинара, стрима он сказал, что его сменщик, человек, который должен был дежурить, а по счастливой случайности он на дежурстве оказался, заболел третьим штампом. Действует он вообще вирус или нет? В Расследование Навального, посмотрите, там по его отравлению, как они просто сидя э, с офиса вычисляли, кто где, на каком самолете летел, с какого телефона звонил, делали подмену даже номеров, подмену голоса, там, и с чиновниками разговаривали. По защищенной связи, понимаете? Бля, во-первых, отследить сотовый телефон, сигнал, сим-карта, это одна вещь. Давайте мы тут путать не будем. Во-вторых, когда Навальный звонил своим отравителям, он даже голос не менял. Вроде. Насколько мне не изменяет память, он говорил своим голосом. И это еще раз подтверждает, что там тоже какие-то олени работают. Во-вторых, по какой нахрен защищенной связи? В этом-то был и прикол. Там даже в одном из моментов есть, когда он с кем-то разговаривал, кто ему инфу всю слил про вот этот вот а, про трусы, да, куда наносился новичок. А он говорит: о а ничего, что мы по обычной связи разговариваем? И Навальный типа, да, нет, там что-то, ну, дальше начал тему свою гнуть. И этот дальше ему продолжил рассказывать. Можкин, ты, блядь, сука, нахуй. Меня бесит сейчас, что он врать даже не умеет. Он столько лет врет, столько лет обманывает людей, и он в этом еще даже не профессионал. И все равно люди ведутся. Может быть, профессионал, значит, разведутся или просто людей очень много новички попадаются на это и все. Ну справочные технологии стоят на этом нет, а у нас на это имеются средства, чтобы это все дело содержали. Естественно, мы тоже занимаемся безопасностью на очень высоком уровне. Классно занимайтесь. очень круто. Просто об этом не греши на каждом углу, но мы знаем, где кто что замышляет, и соответственно, то есть в какой-то момент времени мы предотвращаем определенные какие-то фарумные вещи для того. Очень круто предотвратили, 150 битков прохерили, по его словам, не знаю были ли они, хотя как можно от самого себя защитить. Ты одновременно и добро, и зло. Для того, чтобы сохранить комьюнити, и вы должны запомнить главную вещь в моей клубе Это все ради вас. То, что за вину одного отвечают все, но также все разделяют успех каждого. Понимаете? Так давай к твоей мамке в дом переедем жить. Раз за успех одного тоже все отвечают. Давай переедем, а то есть же люди, которые потеряли на этом бабки. А твоя мамка не не потеряла, дом приобрела. Погнали к мамке в на флет. Вписку устроим. То есть на всех... Адрес, пиши. Покажи визитку. То есть, наша задача обычного человека. Э, живой мужчина, что скажешь по этому поводу? Визитку продемонстрируйте. Сделать богатым и успешным. То есть, не, не наша тема богатый становится еще богаче. Наша тема обычный человек, тоже может быть богатым. Поэтому он устанавливает приложение. Начинает... Обычно. Необычный тут сидит. 2-20 монет и начинает в состояние. И получается, что пока у нас один-два-три дня, там все зависит от нашей активности, проходит голосование, набирается просмотры, набирается комментарий. Вот именно вот этого ролика 1 июля, трансляция 12-12, которая у нас называется, сейчас я ее озвучу, сколько с удалось спасти с момента дан по И в этот Число может и красивое 12-12, но потом на ютубе вот сейчас 9 часов показывается назад. Потом будет сутки назад, еще что-то назад, поэтому вот это вот твое 12-12, якобы, не знаю, в магию чисел вы там верите или еще что-нибудь, потом это нигде, наверное, чисто фактически даже зафиксировано не будет, только если в Телеграме. В период времени биржа и БТП торгуются в свободном режиме. Хотите, идите туда, торгуйте, выставляйте, пробуйте. Хотите, ждите двое суток, двое суток, пока... Еще скоро на Альфу залистятся. Мне помнится еще до создания Юми. Может, я не Нет. Мы ни на какие биржи заходить не будем, потому что это наше детище. Как мы можем своего ребенка похоронить? И в начале этой монеты те же разговоры были, когда им предъявы были, что, ну вот смотрите, мы не будем ни на какие биржи заходить, нам это не надо. Теперь уже все и на Альфу заходим. на мой взгляд, то, что я сейчас транслирую и вот эти вот решения, которые приняты, я полагаю, что это самое на сегодняшний экстренный случай, самое ну, справедливое, самое уравновешенное, что мы можем предпринять все вместе. То есть не я это буду принимать решение, не Леха будет принимать решение, а каждый из вас выскажется, проявит свою волю, выскажет свою волю, свое решение. И уже возьмет часть ответственности за принятое решение о том, куда сообщество Ройклупа монета Юлия пошагает. То есть каждому из вас, кто будет писать комментарии, смотреть ролик, вы берете на себя часть ответственности за принятое решение, коллективное. И уже здесь с, этого, с этой эфирной не соскочете. Потому что ну, мы вместе примем решение. Если мы примем решение выставить стенку ну, по 95 центов, совместно с большимством голосов, мы выставим стенку, и пусть как будет, так будет. Вы принимаем решение за 2 доллара стенку, выставим по 2. Вы주им решение совместно по 1 рублю, сделаем стенку по 1 рублю. Но каждый должен эти дни с ответственностью отнестись, с высокой ответственностью к тому. что к чему мы... Смотрите, знаете в чем прикол? Если Мошкин выставит стенку по 1 рублю, то монеты уйдут по 1 рублю. И, кстати, даже все равно их не хватит. Наверное. Не, ну хотя. Хотя сколько у нас получается? Биток более 2 миллионов стоит. А всего монет, допустим. Допустим, 120 миллионов сольют. Миллион двести. Разделить. 120 миллионов на 2 миллиона 60 и что я сейчас посчитал 60 битков только сольется по рублю можете наставлять стенку по одному рублю так и еще продержится вот почему в этой истории фигу фигурирует то, что кто-то там коронавирусом заболел. И почему Мошкин именно в этот момент оказался, и он третьи сутки не спит. Потому что если бы не он, то все бы пропало. Портигары, магнитофоны, шубы, что там еще. Пустая стенка. Никакого эфира, монета там, не знаю, на каком принтусе и так далее. Но... А чё никакого эфира? Что, ты бы не вышел с печальной новостью к людям, не рассказал, что произошло, опять бы устроили голосование, что будем дальше делать, как из этой ситуации выбираться? Нет, кинул бы все, да? Ушел в депрессию. Ну это солидарное наше совместное коллективное ответственность. Не знаю, кто-то будет меня, может быть, там Аскар блять, кто-то будет благодарить. Ребята, я себе ничего не присвоил, я все на коллективное обсуждение отдаю. Я всего лишь попытался сохранить. А Укашанк тоже говорит, у меня ничего нет, у него зарплата 10 тысяч белорусских рублей, это сейчас две тысячи долларов. Хотя у него дворцы и всякая эта фигня, он говорит, все наше, ваше, это государственное. А там с этой храмом там даже птицам нельзя летать, их сразу устраняют кошек. Говорит, а это все наше, наше, на самом деле наше. Майбахи, вот эти все вертолеты, самолеты. Ну, летать буду только я на них, так и Мошкин. Половину того, что как бы уже растрепали. Всего половину половинку того, что было, стенки разработчиков я просто сохранил. 201 себе понял. Все, я благодарю за внимание. Как бы если Алексей что-то дополнит, дошлифует эфир, то я завершаю. Давайте я дошлифую, раз дает такая возможность. Значит, по поводу того, что проявить свободу воли. Я несколько, значит, осторожно отношусь к тому, что когда скажем так раздраженному испуганному э, индивидууму дается возможность проявить саму дворик, когда стаду баранов он хотел сказать, потому что вас держатели рой клуба за таких они считают. когда у него юнит. То есть я о том, что может быть иногда нужно треснуть как-нибудь бороться, чтобы он просто не мог ничего сделать, кто-то. И это общем-то, ситуацию. Я отпускаю, что ну, как бы это оно. Давай победим еще раз. У нас три пункта. Три. Значит, первый э, комментарий. Это мы там чего делаем? Надо пересмотреть. Ну, ребят, короче, посмотрите, потом и у нас нечего. Правда же будет вот эта разбивка, кто-то будет делать. Минута такая-то, вот, минута такая-то, вот. Да. Просто, ну, я реально вот час информации сжатой, слаженной. Третий сутки я не сплю, ну, то есть у меня просто вот, вот я на водоподе говорю, чувствую, делаю, то есть как бы я сейчас попытаюсь там четыре-пять минутов я их не озвучу. Но у нас много зрителей, шесть тысяч четыреста зрителей по любому кто. то Вот сейчас, если два нуля, скорее не смотреть, Можгин сто процентов по целями телеграфирует кто-то запишет и мы этот комментарий ваши записываем телеграфирует потом стен газету напишите по этому поводу и где-нибудь надо ее повесить будет Время, на котором этот вопрос, мы этот комментарий закрепим. Поэтому проявите инициативу и все вместе сработаем. Значит, у меня какое мое мнение на то, что мы если оставляем ну, без стенки, но то. Твое в... мнение нахрен кому надо. В кепке ходи, да. Можно дальше как бы двигаться. Я думаю, это очень сильно, как бы прошлет вообще эту движуху. Хочу выразить свое мнение, то есть на это вместо комментариев, чтобы я его уже не писал, в качестве чтобы он просто как бы был озвучен. А, как я, например, вижу эту ситуацию? Я вижу отключение на бирже обмена на криптовалюты через кнопку, вот это джип, когда конвертация. Раз, то есть только через обменник, чтобы люди, то есть вот это одноуровневая система, захочет менять да, uh -huh. через тела. Это криптовалюта. Только. P2P, как Мошкин говорит, обмен. Биржи нахрен. Это это не криптовалюта, если там биржи. Там как это вот так? То есть, был у людей, а не роб... Хотя фигня, что на Альфу скоро листинг будет произведен, да? Ну, вот там приколюхи будут, хотя, может, они уже и сольются с листинга а, в связи с этими событиями, которые произошли. Остальное я в принципе, уже говорил насчет того, что нужны четкие правила, которые не дадут акулам, воротилам, у кого, кто, в принципе, их, там, имеет, на балансе в фиатных деньгах там, 300 там, тысяч райклубов, условно говоря, то есть, вот эти капитализации. То есть нужно создать правила и условия, при которых они, то есть мы, вот, единая целое, чтобы к нам туда забраться, нужно очень много, там, скажем так, чего совершить. У нас есть определенный опыт, мы уже там с признами да, проходили, то, что роботизируется вот этой система и все. Нужно правило, чтобы робот выставлял правила, которые мы сами сформировали сообществом, то есть это одна из идей. Кстати, я не понял, по третьему пункту у нас 51%, две трети или три четверти, да? Вы это какой? что? Это участь, количество просмотров, участие в комментариях, или это принятие решения. Ну, От чего? Пусть напишет, как они видят? Готовы они по 51% принимают решение, 2 трети или 3 четвертых. То есть, чтобы человек просто написал пункт третий, 51%, 2 трети или 3%, ну, то есть выбор из трех сделал, как он считает, mm. качественнее будет. Ну, я в таком случае предлагаю просто сделать э, не в таком формате, когда комментарий э, под видео а работает в качестве. Опять-таки, шмы вам даем выбор, но из определенных пунктов свое вы писать не можете а если кто-то просто напишет большинством а если 52 процента проголосуют, это будет считаться за 51 или нет что я также могу говорить... и почему 51 процент потом две третьих и три четвертых раз уже начали в процентах ли у вас голова не соображает что две третьих это 66 процентов грубо говоря округлим а три четвертых это 75 почему в процентном соотношении нельзя все это сделать с ней свои проводки называется за mm -hmm. uh, Какое-нибудь блокчейн голосование то, то в принципе к чему давно уже надо было где ну, это делать я не знаю на юмиш там смарт контракты всякая фигня называется ну, блокчейн голосование а почему бы и нет почему бы э, опытным программистам на блокчейне юми сейчас не организовать смарт контракт где у каждого владельца кошелька юми у вас же там есть собственные кошельки это же криптовалюта вы обучаете в рой школе в рой академии людей не появится какой-нибудь токен для голосования или не появится какой-нибудь смарт-контракт, где каждый участник сможет отправить всего лишь одну монетку на какой-то определенный адрес. И этот адрес будет а, как раз-таки... Тем ответом, который выбирает а, человек. Например, 51% это один адрес, на который он должен отправить монетку. 66% это второй адрес, на который он должен отправить монетку. Единственную, которая у него появится. Или единственную возможную вообще отправить по смарт-контракту. А 75% это третий адрес будет. И вот пускай человек отправляет. И потом на каком кошельке будет больше монет, тот вариант победил. Покажите а, всю вашу классную, передовую, мощную криптовалюту в действии с ее всеми смарт-контрактами. Она же такая инновационная. То есть, главное блокчейн, зачем блокчейн? Например, на Призм действовать возможно отправлять комментарии. Например, на Призм. Призм говно, но, например, на Призм можно. И как-то так, чтобы это было прозрачно, все видно. Вот это да. На Призм же есть комментарии, которые, наверное, открыты в блокчейне можно посмотреть. Или ты сейчас Хер в кепке, хочешь предложить, все, мы на призму отправляем, там вы свой ответ пишете. А потом мы все прозрачно, честно, как на выборах в Беларуси, а, скажем вам, какие там результаты были. Ты че, кретин полный, какой смысл от блокчейн голосования, если комментарии доступны, будут только тому, у кого есть приватник, приватный ключ от кошелька на которые будут управляться эти монеты с этими комментариями. Это все можно будет скрыть и переиграть по-своему. Ну ты живой мужчина, ты там кто? Ты долбоеб. Смотрите, вот. я хочу ну, такое, забежать еще раз вперед или назад вернуться и пояснить, что 211 биткоинов находятся на Сигине. Они не у меня. Я и Сигин. А потом случится, что Сигин там их украдет или еще что-нибудь. Они находятся на бирже. Я только дал монеты на эту историю. Это первое, да? И если большинство голосов примется решение, что эти 21 биткоинов оставили стенку по 95 центов, мы так возьмем и сделаем. И вопрос просто снимется, раз и навсегда. И уйдет это все уже на конкретный самотер. Я уже не буду больше ни чем сейчас. То есть, как бы, мы запускали криптовалюту Юми по правилам, по блокчейну, по белой книге. Стенка у нас все это дело сохраняется. Ну, то есть, как бы, наши, с нашей стороны обязательства абсолютно все выполнены. Мы запускали. Я... Хотя я еще раз говорю: говорить, что это другой вообще проект. Просто сейчас, да, хочу, чтобы каждый осознал что происходит на самом деле, поэтому я и дал подробный расклад для каждого, чтобы каждый просто взял и проанализировал крайние 7 месяцев жизни клуба, с момента годовщины от клуба по сегодняшний день, то есть с 6 декабря, там с 1 декабря по сегодняшний день, то есть чтобы у вас было взвешенное решение, я полностью развернул цифры цифрах, на блокчейне, всю картину, да, то есть психологическую картину, во всех красках. Ваша задача принять решение. На крайний случай, если ни одно решение какое-то перед вами написанное не будет поддержано большинством голосов, мы просто эти две для них ставим стенку, как бы, включаем оксана Филимонова пишет для чего инвесторы скупали наши монеты чтобы разориться они же их будут продавать когда-то значит это вопрос времени все верно а еще оксана знаешь что ты тоже покупал эти монеты явно не для того чтобы смотреть как они увеличиваются в количестве ты их тоже будешь продавать и тысячи людей судя по просмотрам по комментариям по чату а это только интересные сообщения так там их еще больше они тоже, даже если не продавали, то рано или поздно собирались это сделать. И эта бы ситуация еще больше бы усугубила ситуацию. Поэтому поэтому думайте, думайте, где вы находитесь, что вообще происходит, куда вы попали. И все ну что, подожди, решите, значит, мое мнение мое, то есть как буду действовать я. А, я не буду не выводить из структуры, как бы ничего, не планирую ничего продавать, я не вижу а, в этом как бы, никакого смысла, я реально не Еще скажешь, что ты ни разу этого не делал. Кошелек свой, скинь в чат, там еще куда-нибудь. Посмотрим, как ты не продаешь ничего а тут для чего он в общем-то что для меня она как бы не принципиально знаю цену монеты как бы знаю цену и что ты знаешь цену а на что ты жить солховод будешь если ты ее продавать не будешь вот меня многие упрекали в призм ты там зарабатываешь чтобы ммм еще где-то зарабатываешь живешь на стейкинг призм а вы посмотрите цену на призм сегодня если бы я жил на призм то как минимум мне за съемную квартиру ежемесячно доплатить. И сколько бы у меня там монет не было, сколько бы я, по вашему мнению, не лоховозил этих монет, то посчитайте, сколько бы мне минимум на год надо было этих монет. И подумайте, а только ли на призм приходится жить. Я реально понимаю, что просто нужно какое-то, скажем, такое... Ну, и наперед вам сказать, что сейчас основное количество каких убытки. Причем такие убытки. Ну ладно, посмотрим, насколько мы организованное сообщество. Ну, не исключен тот факт, что сейчас просто люди начнут просто вот осознанно включиться, и прямо сейчас пока нету стенки эти трое суток, да, не принято решение движется в свободном плавании, люди сейчас пойдут, на какой-то п поставят по 2 доллара, пойдут за биток поставят продажу. А мы видели, люди уже ставили, я в чате скрины видел, люди ставили, только мне интересно, выполняли ли они обязательства по ордерам? P2P разделе стояли действительно ордера, лоты, где люди готовы были купить по 150 рублей монету Юми в определенном количестве. Интересно, если им кто-то продавал, они их выкупали? Или по правилам биржи Сигина их заблокировали? По 2 доллара. И сами своими действиями люди просто сделают вот этот виш, вот эту стенку. Два бакса. Все будут счастливы. Своими капиталами. Только если фото всем. Мошкин. Так если люди сделают стенку не прибегут ли обратно вот эти сливальщики? И не разорят ли этих людей? Нальют им еще больше, у людей деньги закончатся. А у тех еще монеты останутся. Они же буржуйчики. Это сделают одновременно. 100%. Ну что, как да. раз мы сейчас практически. Друзья, благодарю за внимание. Оставляйте комментарии по завершению эфира. Открывайте доступ к комментариям. На, на Всех благ. Ну что, ребята, всех благ. А вы пишите вообще в комментариях, что вы думаете по этому эфиру. Помошкину, ЖМ этому, ЖМ, кстати, живой мужчина. И по моему мнению на этот счет у меня все.